приветствую вас на своем канале сегодня я хочу показать как вязать граненую резинку эту резинку еще называют рижской или французской вот так она выглядит она одинаково с двух сторон вяжется очень просто для образца нужно набрать 27 петелек Число должно делиться на 4, плюс 1 дополнительная и плюс 2 кромочные. Вот я набрала на спице 27 петелек. Первый ряд вяжется 2 лицевые, 2 изнаночные. Первую кромочную снимаем. 2 лицевые затем 2 изнаночные снова 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые В конце ряда получается одна лицевая и кромочная. Переворачиваю работу. Второй ряд вяжется 2 изнаночные, 2 лицевые. Провязываю первую изнаночную и вторую изнаночную. Затем лицевую. Вторую лицевую я буду вязать за нижнюю стенку, таким образом, изнаночная, эту изнаночную, так как у меня предыдущая петля лицевая, я буду брать за заднюю стенку, вот таким образом, снова две лицевые, таким образом я беру, провязываю лицевую, изнаночные 2 таким образом 2 лицевые и так до конца ряда 2 лицевые последние у меня идет изнаночная и кромочную переворачиваю работу сейчас у меня будет повторяться первый и второй ряд следующий ряд то есть 3 я буду вязать таким образом как 1 2 лицевые следующие 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и так далее, до конца ряда. В конце 2 изнаночные, лицевая и кромочная. Следующий ряд, четвертый у меня будет как второй. Чтобы не спутаться какой ряд и не считать нужно смотреть какая первая петля первую кромочную снимаем вторая идет изнаночная то есть мы начинаем вязать с изнаночной 2 изнаночные 2 лицевые изнаночные 2 лицевые, две лицевые. рисунок очень простой он подходит для многих вещей для детских можно шапочки можно им вязать можно мужские свитера даже вязать таким рисунком он универсальный и вяжется очень просто для начинающих вязальщиц очень даже красивый простой рисунок последняя у меня изнаночная и кромочная снова переворачиваю работу и смотрю первую снимаю и у меня здесь идет лицевая то есть я начинаю вязать с лицевой Одна лицевая вторая лицевая изнаночная в этом рисунке повторяются два ряда и таким образом я вяжу образец. так я продолжаю вязать так я связала образец вот такой у меня получился Вязала я на спицах номер три пряжи 250 метров в 100 граммах. Такая вот получилась у меня резиночка вот, в двух вариантах. Серый цвет и красный. Любого цвета он будет смотреться очень даже хорошо. Если вам мое видео было полезно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет много всего интересного. До новых встреч!